22 октября, всем добрый день! Сегодня ночью плюс 3, вчера, позавчера минус 6. днем плюс 10 было. Как раз хорошая температура для объединения семей. Ну, несколько я объединил для того, чтобы сейчас показать, потому что на 4 дня зашло тепло, возврат. И покажу, чтобы пчеловоды... С понедельника опять идет волна похолоданий. Хорошая температура для объединения. Покажу, какие нюансы. В основном будем обсуждать, конечно, назела. А сейчас я вкратце пробегусь по этапности. Ну вот стоит две семейки рядом. Семья и отводок. Почему я сюда по парной ставлю? Отводок всегда выручает. Бывают сезоны, когда они могут автономно идти в зимовку по силе. Но в этом году объединять будут не только те, кто с изоляторами имеет дело, а состояние семей просто в некоторых кричащее. Итак, две семьи. Рядом. Первый этап. Ставлю семья на семью. Прям с нищим видно, да? И так они стоят. Могут день-два. Стараться не дожидаться холодов, таких уже основательных, чтобы можно было было время на эти все маневры. Затем, после того, как ну, часть пойдет. Пчелы на следующий день, если тепло, или на, на следующие, там сколько пчеловод планирует их держать так, часть летной пойдет вниз. Как парламентарии, заключать там договор о перемирии. Ну и второй этап среди дня. Если в этом случае мы ставим обязательном порядке, вечером семья на семью, она постояла один-два дня, то в этом случае уже можно и среди дня проводить работы. Семью ставим. Я не буду показывать, как это делается, кому нужно, сам смысл. Улавливайте. Ничего сложного. Сзади на подставку снимаем эту семью, которая стояла с днищим С нижнего Корпуса с нижней семьи убираем крышу под крышник и укладываем на глухопленку и сверху возвращаем уже без нище верхнюю семью какой нюанс какие нюансы при объединении, будем затем отворачивать вечером на сумерках угол от задней стенки или от передней Семьи должны быть, и нижняя, и верхняя, размещены к одной стенке. Видно, да? Вот такие вот огрызки поставались в конце сезона. И нижняя семья, и верхняя, придвинуты, если они такой силы обе, то они должны быть придвинуты к одной стенке. И понятно Почему? Потому что угол будем отворачивать, вернее, пленку будем отворачивать от угла, и семья должна, то есть пчелы должны будут в ночное время объединиться. Самый главный фактор примирения пчел двух чужих семей это темнота и отсутствие летной активности. Какой еще нюанс? Кроме того, что понятно, они должны быть продвинуты к одной стенке. Обе семьи. Бывает, что семьи по силе, но ну, незначительные, как в этом году, как негатив сезонный. Значит, от задней стенки угол отворачивать бесполезно, потому что семьи собьются к передней стенке. То ли это слабая семья, вернее слабой семейки, или же застает холод в расплод. Они прижимаются к передней стенке, понятно. И отворачивать угол от задней стенки будет абсолютно бесполезным. Не произойдет того контакта, потому что пчелы даже среди дня, если будет температура плюс 10 и... Ниже, значит, они так и останутся. Пчеловод, не обращая на это внимания, через время снимает пленку, и мы включаем прямой контакт. И бывают проблемы. Поэтому отворачиваем от переднего стенки этот уголок. Эффект будет такой же, потому что, я еще раз повторю, фактором примирения будет служить... Темнота и отсутствие летной активности. Ну вот такие небольшие тонкости. Все, что касается подробностей будем обсуждать на Зелла. Послезавтра пообщаемся. И в этом году, наверное, желающих будет много заниматься этим объединением но конечно же если без изоляторов придется жертвовать одной маткой с изоляторами можно сохранить сто процентов по одной матке и еще плюс процентов 70 и вторых маток но это уже как кто практикует а объединение будет двух семей в одну без вражды именно вот технологически так. Можно газеты, но газета тоже имеет свой минус. Я уже не говорю о мусоре, ладно, это деталь. А бывает такое, что отверстие делаешь в газете, смачиваешь ароматизированным сиропом, но холодные ночи не дают активности. И они ее не прогрызают, так и остается. Поджимается семьи, каждая в свой клуб затем пчеловод искусственно делает отверстие, это больше но это искусственно очень часто получается как прямой контакт ну ладно, это уже такое все, все доброго до свидания жду вопросы на общение по Зелла в субботу послезавтра